Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционно-млм проектом. На сегодняшний день у нас уже более 26 тысяч партнеров. Выплачено более 19 миллионов рублей. Эти цифры сами говорят за себя о нашем фонде. Наш фонд является... А, вернее, основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. А что я могу сказать о нашем а, админе? А, работает он честно, прозрачно и платежеспособно. Такого бы админа а всем а, в, в интернете проектам, и тогда бы люди стали более а, доверчивы и более стали, меньше было бы негатива, и всякие, ну, сами понимаете, что очень много кидает людей на деньги. И я бы хотела пожелать, чтобы у всех такой был админ, как наш админ. Ну, я что хочу сказать. Наш фонд это, ребята, рабочие места. И социальная значимость нашего фонда в том, что мы а, позволяем зарабатывать людям деньги, кормить свои семьи. А, мы охватываем огромный пласт населения. А, сами понимаете, 20, более 26 тысяч рабочих кабинетов. А, позволяем, позволяет не, не только охватываем а, тех людей, которые м, м, потеряли работу в интернет, потеряли работу вообще, а, сократили а, на работе, а, но еще и охватываем а, людей специалистов пенсионного возраста, а, молодежи и, и, и тех людей, которые пришли в интернет, я хочу сказать и напомнить о том, что, ребята, не отказывайте тем людям, которые только что пришли в интернет. Они еще ничего не знают, они еще ничего не умеют. Я думаю, что каждый может обучить, научить работать и зарабатывать деньги. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать деньги, чтобы все люди жили полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Для тех, кто еще не зарегистрировался, ребята, я хочу сказать, добро пожаловать в наш фонд. А здесь вы сможете добиться больших успехов, если будет у вас на это желание. А для того, чтобы зарабатывать большие огромные деньги, как мы делаем здесь у нас, вернее, зарабатываем, ой, прошу прощения, зарабатываем у нас в фонде, то что хочу сказать, что всему, всему, всему можно обучиться. Мы тоже, те, которые уже давно работаем в интернете, мы тоже такие же были чайники, как и те партнеры, которые только что пришли в интернет. Тоже всему обучались, всему учились. Поэтому не надо бояться нужно пробовать и считаю, что мы должны обучать своих партнеров, своих новичков. Итак, для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам нужно пройти регистрацию. Второй шаг – это подтвердить регистрацию через вашу почту. Третий шаг – это заполнить профиль. Установить свой аватар. Выбирайте фотографию, как только придет код сюда на это место. От вашей фотографии нажимаете кнопочку «Загрузить». Пропишите скайп свой, телефон и страничку ВК. А, некоторые партнеры а, говорят о том, что ну, нет странички, ребята, но ну, это буквально 10-15 минут а, зарегистрировать. Весь страничка в ВК а, ну, вы, же, вы, же, вы же должны свой развивать бизнес не только а, вот, в, а, я имею, в мессенджерах, но и еще и развивать в соцсетях. А соцсети не надо отбрасывать, а там очень много целевой аудитории. Поэтому у кого нет в контакте странички, будьте добры, зарегистрируйте. Значит, здесь прописать в обязательном порядке нужно свои кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства. Мы, вывод у нас у нас работает с Perfect Money и Payer кошелек. А вывод с 20 с 200 рублей. Пополнение у нас подключена к касса Free. А можно пополнять с 50 рублей и с любой платежной системы, вплоть до того, что подключены карточки Сбербанка. Итак, немного пройдемся. По кабинету значит у нас 11 числа 11 мая стартовала такая площадка денежный рай а вход сюда составляет можно входить и с 2 250 рублей и с 500 рублей Зарабатывать в неограниченном количестве. А, у нас на всех площадках нет никаких ограничений для заработка. Да и вообще у нас в фонде нет никаких а, ограничений ни для заработка, ни для вывода. Вывод у нас ежедневно, а, нет никаких задержек. Есть такие площадки, две, как автопрограмма «Энергомини» и автопрограмма «Энерго». В автопрограмму «Мини» можно входить с 500 рублей и за один круг с малым количеством партнеров. Здесь есть разработано несколько стратегий, где вы можете в своей команде выбрать эту стратегию и зарабатывать на этой площадке. Вход можно начинать с 500 рублей, а за один круг вы делаете 39 750 рублей. А вот автопрограмма «Энерго» здесь вход составляет 30 тысяч, а зарабатываете вы за один круг 2 миллиона 400 тысяч. А вы можете также забрать это деньгами, или же вы эти деньги не выводите по мере поступления на ваш кабинет, а в конце вы можете поехать в город Сочи и забрать внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World WorldMoney. Итак, есть две инвестиционные площадки. Это инвестиции на бизнес-земле в городе Сочи и Адлере. Можно инвестировать с 500 тысяч миллион и выше. И есть инвестиционная игра сейфы от World Money, где можно инвестировать с 500 рублей, половиной и 5 тысяч. И наши... 6 MLM площадок, где мы работаем всего лишь на двух площадках, а пассивный доход мы получаем со всех остальных. И это я считаю, что очень-очень круто. Итак, работая на площадке Golden Ring, мы получаем на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение на площадке с площадки Clever и с площадки Clever Mini. И работая, переходим на площадку Golden Ring с Golden Ring Mini. Мы получаем пассивный доход а, на площадке World Money и на площадке PDA. Вот такой вот наш очень денежный и хороший фонд. И, и В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. И отображаются все партнеры на какие площадки, у кого какие активированы, до пятого уровня. В разделе «Промо материалы» У нас есть слайды и плюс есть баннеры. Пожалуйста, если вы пользуетесь на рекламных площадках баннерами, то вы можете э, м -м -м, скачать и м -м, пользоваться этими э, баннерами. А что хочу сказать. На, на каждой площадке, ребята, у нас есть вот такая вот кнопочка Это Маркетинг на любой вот из всех площадок у нас есть. Здесь вы можете посмотреть ролики и точно так же можете посмотреть в слайде. И давайте вот сейчас мы разберем а, маркетинг именно нашего денежного рая. А, она у нас стартовала... 11, ребята, 11 мая в 19.00 по Москве. Я вот не открыла свою почту, нужно было показать. И вот всего лишь мы работаем два дня, я уже выводила. Выводила я, первый раз я 6 тысяч вывела, а второй раз я через партнеров вывела 2 тысячи. И вот за сегодняшний день я заработала полторы тысячи. Я считаю, что здесь а, настолько она, она настолько денежная. А, вот вы говорите мне, некоторые мне партнеры, да что там, там по 50 рублей, по 150. А она вот так вот и набежала за два дня и 10 тысяч. А эти десять тысяч, я считаю, что а, а, тоже деньги тоже деньги. А 10 тысяч тоже можно очень много чего купить. А, значит, а, что дает нам эта площадка? А эта площадка нам даст а, приток новых партнеров, которые мы работая здесь на этой площадке и в то же время делая презентацию и рассказывая о наших остальных площадках, эти новые партнеры также активируют и остальные. Вот у меня партнер пришел, он активировал Golden Ring Mini и пришел на Денежный рай. Я считаю, что это очень хорошо. Приток всегда очень хороший для всех партнеров, не только для вас, а для всей полностью команды, когда приходят в команду новые партнеры. Итак, здесь можно входить через удвоитель. Это 250 рублей. Что дает нам этот удвоитель? А это 202 партнера, становится, приплюсовывается 250 и 250, и у вас активируется автоматом этот стол за 500 рублей. Но можно сократить два раза количество приглашенных партнеров, если вам он не нужен. Вы можете сразу же зайти на 500 рублей. Итак, к вам приходит первый партнер. Первый партнер э, пришел стал вы сразу же получили 150 рублей, а на баланс для вывода. И получают по 50 рублей, получают спонсоры, ваш спонсор и вышестоящий спонсор. А вот когда приходит вот сюда, и сюда, или сюда, а здесь точно так же, если это пришел партнер, ваш, вы получаете 150 рублей. А, и плюс реферальные вознаграждения идут за каждого реферала. И, а если это партнер, не ваш, переливы, вы как вы увидели, у нас идут очень мощные. И становится партнер, даже не с вашей, может прилететь структура. Так вы получаете все равно 150 рублей. Получает 150 рублей, чей это партнер, Плюс получают реферальные вознаграждения этого партнера его спонсоры 2. И плюс получают спонсоры тех, которыми он, которым он стал. А вот с третьего места, ребята, с третьего партнера, это идет реинвест. Реинвест по броне спонсора. Вы становитесь на стол вот этот вот. Открывается у вас первый стол, и вы становитесь к своему спонсору точно так и вот э, партнеры закрываются у него, если он идет на реинвестное место, то ваш партнер будет все время к вам возвращаться и становиться туда, куда вы выставили бронь. Итак, с четвертого партнера, ребята, точно также 150 и а, получается получаете вы. Получаете э, тот, кто чей это партнер, плюс реферальные вознаграждения получает по 50 рублей, и плюс получают спонсоры этого партнера и э, ваши спонсоры ваш спонсор и вышестоящий спонсор. Маркетинг очень э, точно так и пятый, и шестой ребята. Он настолько вот легкий, и ну, некоторые, даже я еле разобралась, честно говоря, но разобраться вот так вот можно еще по, посмотреть в начислениях. Вот от кого приходит начисление. Вот стал у меня, например, пришел, вот он, видите, реинвест. У меня стал партнер и а, на это место, и я получила, э, вернее, э, была покупка э, именно этого первого стола. А, а вот получила 150 рублей я за э, этого партнера, и мои получили э, спонсоры, мой спонсор и вышестоящий спонсор получили реферальное вознаграждение. Вот у меня стал Дима сегодня, и я получила... Он стал под мои как раз два клона. И я получила с этого партнера по 300, 300 рублей. Ребята, но ну я же говорю, что здесь партнер зарегистрировал второго. Уровня, а это получается, что партнер третьего уровня уже, Татьяна, я все равно получила реферальное вознаграждение. И сыпятся, и плюс, еще я получила 150, потому что она под своего партнера, а этот партнер стоит у меня на моем столе. Вот настолько, ребята, это просто... Ну, деньги сыпятся, сыпятся и сыпятся. Я считаю, что ну, для тех, кто вообще не умеет приглашать ребята, ну, начинать можно с 250 рублей. Первое – предложить. Предложить то, что ну, если вы не умеете приглашать, но ну, пригласите тех двух-трех партнеров, которые точно так, как и вы, не умеете приглашать. А Эти два-три партнера – тоже пригласят таких же, как и они не умеют приглашать. И вот так вот будет ваша строиться структура, и вы будете зарабатывать, и ваши партнеры, и партнеры этих партнеров, все будете зарабатывать до пятого уровня в глубину. Итак, всем понятно эта площадка или нет? Есть вопросы? Напишите вопрос. Вопросов нет, значит идем дальше. Дальше, ребята, я хочу а, рассказать вам маркетинг нашего Golden Ring. Да, я понимаю, что только стартовала наша площадка Денежный рай. А, да, мы в ней немножко больше уделяем внимания. Но и а, не надо забывать о а, нашем... В нашей, в нашем Golden Ринге. Ну и давайте разберем а, то, что а, если у вас, например, нет 20 тысяч, а зайти именно сразу же на а, Golden Ring, а у нас есть такая площадка, как Golden Ring Mini, где, что она позволяет нам входить не а, с 20 тысяч, а вот, например, даже с 4 тысяч. Но если уже в крайнем случае нет у вас 4 тысяч, можно зайти через удвоитель. А Что дает за 2000? Что дает удвоитель? Удвоитель дает а, ду, пригласить нужно в обязательном порядке, ребята, два партнера на 2000 и вам дает переход в первый блок за 4000. Это а, вот, если вы не хотите, хотите сократить, вернее, в два раза количество приглашенных партнеров то лучше я вам советую сразу заходить на 4000. Миновать этот удвоитель и сразу становиться в первый блок. Итак, вы активировали первый блок. К вам приходит первый партнер. Это не обязательно будет ваш приглашенный. Это может быть э, а партнер вашего спонсора. Это может быть партнер вышестоящего спонсора. У нас на этой площадке перемешаны полностью все три команды. Это команда нашего админа нашей Лены, второго спикера, и моя. Поэтому, если не, даже не удивляйтесь, если к вам станет партнер с другой структуры, не имеет никакого значения. Итак, под первого партнера выставите бронь, и прежде чем поставить сюда второго партнера, вы звоните своему спонсору и говорите о том, что у меня будет сейчас становиться партнер, выставите мне реинвест. И ваш спонсор выставляет вам в плечо ваш реинвест. А вот под второго поставьте бронь третьему партнеру. А это может быть партнер первого партнера, это может быть второго партнера. Не обязательно это, чтобы был ваш партнер. А у первого будет реинвестное место. И вы выставляете реинвест этому партнеру. Итак, вы получаете сразу же 3 700 на баланс для вывода. А вот за 300, 300 рублей у вас активируется площадка Клевермини. Если вы уже активировали эту площадку, то вы получаете не 3 700, а 3 800. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они дают вам двойную выгоду. Они вам закрывают ваше инвестное плечо и плюс дают за 8000 переход во второй блок. У нас здесь покупка этого второго блока – у нас закрыто. Мы не можем купить. У нас только переходят именно с этого первого блока. А почему? А потому что здесь у нас накапливается деньги 20 тысяч на переход именно вот сюда. Золотое кольцо большое. Итак. А вот у четвертого, ребята, можно выставить э, бронь и поставить шестого. А у четвертого это будет реинвестное место. И вы получаете уже 3 800 на баланс для вывода. Итак, у вас всего лишь сколько? 6 командных партнеров. 6 партнеров это командные люди. А вы уже заработали сколько? 3 700 и э, 3 800. Это 7500, считаю тоже хорошие деньги. Это только с одного стола. Итак, за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И полностью вы быстренько все это заполняется. Это реинвест идет по броне спонсора. А под второго выставили бронь третьего. А у первого будет это реинвестное место. И получили 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 это активируется площадка Клевер, где вы будете получать пассивный доход на 3 уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. Вы а вот э, э, с первого 4 тысячи и плюс 8000 с четвертого и с пятого 8 приплюсовывается и у вас автоматом активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. А вот здесь можно поставить бронь и шестого партнера поставить, а у четвертого будет реинвест и вы получите уже не тысячу, а две тысячи. Потому что тысяча идет по маркетингу. И тысяча у вас уже идет за ваши, ваш пассивный доход. Это по клеверу. Итак, вы всего лишь шестью партнерами командными. Вы заработали сколько? Тысяча и две, три тысячи. Итак, вы заработали всего лишь десять тысяч. Это... Но только это же, только не эти все партнеры. За вами же идут не только шестые, а там идут седьмые, восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые, двенадцатые. А плюс их реинвесты. И вы быстро переходите на площадку Golden Ring. Голден Ринг. Что дает нам Голден Ринг? Это моя самая любимая площадка, ребята. На ней это просто денежный рай. Клянусь. Настолько она денежная. Денежная в том смысле, что здесь очень быстро идет заполнение. Быстро двигается именно по столам. Вы видите, что здесь два рабочих стола, а третий стол, это стол полностью зарплатный. Итак. Вы можете купить за 20 тысяч отдельно. Не обязательно заходить на Golden Ring Mini. Вы можете сразу активировать за 20 тысяч. В крайнем случае, нет 20 тысяч, вы можете сложиться по 10 тысяч с подругой или там с родственницей и активировать один аккаунт и работать, как у нас работают вдвоем по одной реферальной ссылке. Пригласили партнер, заработали, поставили на вывод – и разделили а, по себе, по кошелькам. И дальше продолжают работать. У нас многие так работают. Ну, и так мы перешли с Golden Ring. И у вас активировалась а, эта площадка. За вами идут, приходит к вам сюда первый партнер. А вот когда второго поставить, нужно обязательно позвонить спонсору. А в чем у, у нас, наш бизнес полностью управляемый? И у, на, именно на этих площадках у нас нашими реинвестами управляет наш спонсор. Поэтому дружить нужно со, со своим спонсором. А вот второго поставили, третьего партнера. А у первого будет это реинвестное место. И вы ему реинвест выставляете в его же плечо, в его стол. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый... И пятый партнеры, они вам постоянно дают двойную выгоду. Они закрывают вам реинвестное плечо и плюс дают переход за 40 тысяч во второй блок. А вот под четвертого поставьте шестого. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч. Для баланса на вывод не надо дальше здесь можно и дальше ставить партнеров и получать с одного стола можно получить и 80 и 100 тысяч. Ребят, но ну не надо делать вареную колбасу. Когда вы только делаете две выплаты, у вас это быстро все заполняется. Вы просто тогда у вас получится каша. Просто каша, манная каша, вы не будете знать, куда выставить бронь, куда поставить, где, куда, какого партнера. Поэтому прислушайтесь к моему совету, не надо делать вареную колбасу. Получили две выплаты, вот именно с этого стола, двигайтесь дальше. Итак, за вами идут ваши партнеры, реинвесты ваши и ваших партнеров, и это все быстро заполняется. Итак, 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 с реинвеста первого приплюсовывается к партнеру четвертому и пятому. И за 100 тысяч у вас активируется третий стол. Это полностью ваш зарплатный стол. И вы будете постоянно получать здесь очень большие деньги за каждого партнера. И вот под четвертого вы ставите бронь шестому. У четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч. Вот сюда, когда доходят партнеры до третьего стола, у некоторых по 60, по 80, у некоторых по 120 тысяч уже есть на балансе. Это не только ваши же реинвесты закрываются попутно. Закрываются попутно реинвесты ваших партнеров. И вы будете постоянно-постоянно получать деньги. Это вот настолько умный маркетинг. Вот, ребята, те, которых нет на этой площадке, подумайте, активируйте площадку. Я вам советую. Итак, приходит к вам первый партнер. Так, прежде чем поставить второго партнера, позвонили своему спонсору, чтобы выставил реинвест. И вы ставите третьего партнера, это бронь, это может быть партнер не обязательно. Это может быть первого партнера, это Может быть второго партнера. Это не обязательно ваш партнер. И вот у первого будет это реинвестное место. И вы выставили ему сюда и получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится на 10 клонов по 1000 рублей на площадку World Money на первый стол. Один клон за, 4, за 5 тысяч летит на площадку World Money на четвертый стол. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот он денежный рай, вот он ваш пассивный доход. Именно по этим площадкам. Не надо их отдельно активировать, они активируются э, самостоятельно. Итак, к вам приходит четвертый партнер. Получаете, ребята, здесь уже начинается сердцебиение, сердце начинает учащенно биться, когда вам падает 100 тысяч на баланс для вывода. Поверьте мне, такая тахикардия начинается, это просто супер! А вот и пятый приходит, опять 100 тысяч на баланс для вывода. А вот по четвертого поставили шестого, а у четвертого реинвестная, И опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. И так 100 тысяч, 100 тысяч, и 100 тысяч. Ребята, я ä, вам всем советую, тех, которых еще нет у нас в фонде, те, которые еще не активировали, площадку. Всем, ребята, советую. Я что хочу сказать. Все те навыки, которые мы приобретаем в сетевом маркетинге, позволяет нам зарабатывать на ровном месте. В любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка. Рот закрыл, рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию и в результате получить за это деньги. Сетевой, на вот наш сетевой бизнес именно дает возможность получить профессию 21 века. Это профессия сетевик. Это дает право человеку быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменам, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, журналистам и политикам, актером и дипломатом, философом и, ну, и просто, хорошим человеком. Те ребята, которые еще не активировались, срочно берите ссылки у ваших пригласителей. И недолго думайте, деньги, ребята, не на деревьях растут. Их нужно зарабатывать. Добро пожаловать, господа, в наш мир денег. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи Вордмани.